Сегодня в Красноярске состоялось очередное совещание по поводу схемы объезда моста через Качу. Представители мэрии, ГИБДД, инженеры компании Сибмост к единому решению опять не пришли. Переезд планируют закрыть на ремонт до следующей осени. На этом фото видно. Мост нуждается в капитальном ремонте. Один из пролетов еле цепляется за опору. Правда, работы чреваты большой пробкой на выезде из Красноярска в сторону Солонцов. Сегодня представители управления дорог предложили новую схему объезда. Улицу мы чека в районе путепровода отдать потоку, что движется на выезд из краевого центра. А безымянный проезд тем, кто съезжает с улицы Брянская в направлении космоса. Окончательное решение должно быть принято в эту пятницу. Также сотрудники ГИБДД попросили все-таки перенести с 16 февраля на 1 марта перекрытие, потому что в связи с форумом будут перекрываться проезжие части. Ситуация без того не очень благоприятная на проезжей части, ухудшится во много раз.